В здоровом теле, здоровый дух! В Казань-Экспо стартовал девятый международный форум Россия спортивная держава, где собрались легенды спорта и организаторы крупнейших мероприятий. Далее репортаж нашего корреспондента с открытия фестиваля. С 2009 года спортивная держава объединяет более 3000 человек олимпийских чемпионов, представителей частного бизнеса, экспертов спортивной индустрии и просто неравнодушных зрителей Это уникальная площадка обмена опытом, международным опытом опытом проведения крупных соревнований в Российской Федерации взаимодействия регионов тема форума реализация стратегии 2030 и вопросы связанные с подготовкой кадров вопросы детско-юношеского спорта, развитие массового Профессионального спорта, олимпийского движения Продвижению России на мировой спортивной арене здесь уделяется особое внимание Страна не только посылает своих чемпионов за рубеж, но и является организатором крупнейших мировых соревнований Ближайшие из них – зимние студенческие игры, уже готовятся к наплыву гостей Планирует принять участие более 11 тысяч участников, но ну, из них 2000 атлетов Тысячи тренеров из более чем из 100 стран. Ежегодно форум объединяет на своих площадках и уже состоявшихся спортсменов, и тех, кто лишь недавно начал проявлять интерес к индустрии. Попробовать себя в различных видах спорта можно на стендах. Например, я никогда не занималась стрельбой, посмотрим, что у меня получится. Кстати, стрельба из пневматической винтовки входит в перечень норматива «Готов к труду и обороне». Историю ГТУ от возникновения до наших дней готова рассказать экспозиция музея на колесах». Помимо различных наград здесь представлены грамоты победителей и участников соревнований, а также спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Этот э, приз э, 1956 года. Он выучался победителям легкоатлетических соревнований на спартакиады народов СССР. Э, 56 -го года. Видите, вот он уже потрачен временем таким, но ну, посмотрите, вот исполнение. Каким был спорт в прошлом веке, помнит советский футболист Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта России и почетный участник форума. Сменялась власть, титулы и лица на спортивной арене. Постоянной оставалась лишь идея народного единства, которой наполнена и нынешнее мероприятие. Расскажу просто историю из Олимпийских игр с 72 -го года. Там было такое помещение, где э, висело много-много этих телевизоров. И вот здесь показывали бокс, здесь борьбу, здесь лы... не, лыжи нет летние, значит гребля, здесь баскетбол, предположим. И мы вот все, кто не участвовали в сегодняшний день, там футболисты, предположим, мы сидим и смотрим, и болеем за наш, потом переходим, за боксера болеем за это. Вот это, это сплачивает эта страна. Понимаете, в чем дело? Не спорт как таковой сплачивает, а страна. Но самое главное, что президенты страна понимают и руководство страны о том, что физкультуру прежде всего, спорт это все-таки спорт высших достижений, это нужно для и духовного, и для физического развитие человека. Чтобы примкнуть к здоровому образу жизни, не нужно ждать понедельника. На выставке есть спортивные снаряды, опробовать которые может каждый участник. Так сказать, и на выставку сходил, и мышцы подкачал. В третьем павильоне Казань-экспо гостей ждали танцевальные батлы, тир, стенд-клубы Кенда и площадка пилотирования дронов. Форум «Спортивная держава» завершится 10 сентября. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.